Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В нашем новом обзоре мы покажем вам смеситель для раковины Гроя Евростайл с артикулом 33558 ls 3 Гроя – это известный немецкий производитель санитарно-технической арматуры, смесителей и аксессуаров. Гроя Евростайл – это однорычажный смеситель, который предполагает установку на одно отверстие. Его высота 16,3 см. Длина излива 11 см. Материал смесителя латунь. Вес модели 2 кг. Особенностями данной модели является металлическая рукоятка с отверстием, ограничитель температуры воды, встроенная регулировка расхода воды, гибкая подводка и быстрая монтажная система. Компания известна своей качественной продукцией и уникальным дизайном, который разрабатывается в собственном центре. Смеситель ГРОЯ Евростайл с их изящными чувственными очертаниями и изливами различной высоты радует своим внешним видом и интуитивным управлением. В комплект поставки входит собственно сам смеситель, система быстрого монтажа, гибкие подводы воды, инструкция по монтажу и гарантийный талон. Срок гарантии на изделие 5 лет. На протяжении многих лет компания удостаивалась самых известных в мире наград в области дизайна. Отличаясь доступной ценой, которая не подразумевает уступок в рабочих качествах, коллекция Евростайл позволяет идеальным образом совместить в оснащении ванной комнаты непринужденную практичность и элегантность. Смесители гроя Евростайл это удобство в использовании с сочетанием новейших технологий. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.